Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 19 вариант из сборника Ященко от 2023 года ОГЭшный на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Просто Понятно, теперь мы называться будем так. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Тут у нас зонтики. Что нужно знать? Какие основные условия необходимо для себя, скажем так, учитывать? При решении задач на зонтике. Первое. Количество клиньев, из которых состоит зонт. Здесь 8 штук. клини это вот, вот эти части. Треугольнички так называемые. Второй момент. Надо расстояние между спицами. Это буковка А. Здесь 40. То есть А 40 сантиметров. В третий момент. Высота купола зонта. h буковка. Вот она. И здесь 26 сантиметров. Тоже подписали сразу же. Дальше. d Расстояние между спицами. 104 сантиметра. Это вот здесь. В принципе, все. Каких-то других условий, которые необходимо будет использовать при решении первых пяти заданий, нет в зонтах. Первая задача у нас. Длина зонта в сложном виде 14 сантиметров складывается из длины ручки и пятой части длины спицы. Найдите длину спицы, если длина ручки и зонта 2,3 сантиметра. Что получается? Получается, что наша с вами ручка 2,3 и пятая часть спицы мы спицу возьмем длину спицы за x, поэтому x делить на 5. Дают в сумме зонтик в сложном виде, то есть 14. Ну все очевидно, переносим 2,3, 14 минус 2,3 это будет 11,7 и в обе части спокойно умножаем на 5. Х в таком случае будет 58,5 см. Это естественно уже получается наш ответ. Дальше. Поскольку зонд сшит из треугольников, рассуждала Аня, площадь его поверхности можно найти как сумму площадей треугольников. Ну и надо найти площадь поверхности методом Ани, если высота каждого равнобедренного треугольника, то есть нашего клина в данном случае, 55 сантиметров. Давайте посмотрим на рисунок. В принципе, вот треугольничек дан. Добавляется высота H. Она составляет 50, сколько там? 55 сантиметров. Площадь одного треугольника находится как половина произведения длины стороны, в данном случае А, на проведенную к ней высоту, то есть H. Не забываем, что зонтик состоит из 8 таких клиньев, то есть нам надо результат будет умножать на 8. Тогда конечная площадь это 1,2 на 40, на 55 и соответственно на 8. Все, что мы можем сделать, это немножко сократить, но дальше 2 там, на 55 это 110, соответственно 20 это 1100 и 1100 на 8 это уже 8 800 то есть квадратных сантиметров. Обязательно смотрите в условия, то есть дают квадратные сантиметры, значит все хорошо. Бывает еще добавляют округление, там, округлите до, десяток, до десятков, там, до целого, это обязательно смотрите. Дальше Юля предложила, а, точнее предположила, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Надо найти радиус сферы купола. зная, что ОС это Р. Прекрасно. Вот наш рисунок. ОС это Р. Что тогда получается? У нас здесь с вами Р и здесь с вами Р. При этом вот эта длина это h. Следовательно, вот это расстояние, это будет R минус H. Дальше, вот это расстояние, вот оно у нас, это очевидно половина от D. В таком случае теперь мы можем спокойно расписать теорему Пифагора. Сколько у нас там? 52. Почему 52? Ну, потому что было 104. При этом R неизвестно, H у нас 26, следовательно, вот это r минус 26. Ну и собственно сама теория Пифагора. r минус 26 в квадрате. Плюс 52 в квадрате. И равно это r в квадрате. Все, остается только раскрывать скобки, применяя формулу сокращенного умножения. Если не помните, обязательно повторите. r в квадрате минус 52 r. Так, 26 в квадрате давайте так и оставим. Дальше 52 в квадрате и равно r в квадрате. Естественно, r сокращаются. 52 r мы переносим. То есть, 26 в квадрате плюс 52 в квадрате равно 52 r. Ну и обе части делим на, соответственно, 52. Значит, r будет равно 26. Так, давайте мы, наверное... Запишем квадрат в виде произведения сразу. 26 на 26, 52 на 52. Чтобы вы увидели, как можно сокращать. 52. В первом случае сокращается. В втором случае сокращается, остается двойка. И значит еще можно сократить. То есть 13. Что тогда у нас остается? 13 плюс 52. Это 65. Не забываем, что так как я сумму делил, то я каждый слагаемых делил, поэтому так получилось. Дальше, четвертое у нас уже, да? То есть, Юля нашла площадь купола зонта, как площадь поверхности сферического сегмента по формуле. Число π это 3,14. И необходимо ответ дать в квадратных сантиметров с округлением до целого. Ну вот, соответственно, округление появляется, это будем учитывать. Подставляем наши значения. Двойка идет по формуле. Пишка нам дана, это 3,14, то есть подставляем. Рочку мы с вами нашли в предыдущем задании, то есть в третьем это 65. А дана по условию задания, то есть, соответственно, 26. К сожалению, чего-то умного тут не приходится находить. 2 на 65 это 130, ну а дальше у вас 130 на 26 можно умножить и результат на 3,14. Только столбик никак иначе. Калькулятора у нас нет. То есть будет в данном случае 10613,2. Не забываем, что по условиям необходимо округлить до целого. Поэтому смотрим, что у нас в десятых. Там двойка. Двойка у нас меньше 5, поэтому округление будет до меньшего. То есть будет 10613. Это с вами и запишем. Дальше. Рулон ткани имеет длину 30 метров и ширину 90 сантиметров. Сразу же учитываем, что в одном метре у нас 100 сантиметров, поэтому 90 сантиметров это 0,9 метра. На фабрике из этого рулона были вырезаны треугольные клинья для 27 зонтов. Напоминаю, что один зонт включает 8 клиньев. То есть 27 на 8 это общее количество клиньев. Таких же, как зонт, который был у Ани и Юли. Каждый треугольник с учетом припуска. Ну, в общем, на швы дополнительное. Площадь дается, имеет площадь 11, так не 11, а 1150 квадратных сантиметров. Оставшая часть у нас пошла на обрезки, и надо понять, сколько же процентов у нас обрезков. Хорошо, как мы с вами это будем понимать? Нам необходимо с вами найти площадь всех клиньев. Как она находится? 27 зонтов по 8 клиньев, то есть это количество клиньев. Умножаем на площадь одного клина, но это в квадратных сантиметрах, мы же все будем считать в квадратных метрах. Смотрите, 1 метр это 100 сантиметров, а 1 квадратный метр это 100 сантиметров умножить на 100 сантиметров, то есть 1 квадратный метр это 10 метров квадратных сантиметров поэтому результат мы конечно же должны поделить на 10000 чтобы у нас получился перевод в квадратные метра опять тут простая арифметика я арифметику всегда пропускаю я думаю вы самостоятельно посчитайте. если вы не умеете считать к сожалению мой канал не для вас точнее может быть для вас когда я выпущу обучающее видео по арифметике пока что попрактикуйте 5 6 класс. Так, нолики сокращаются. Ну, конечно, можно еще восьмерочку там и тысячу сократить а, на 8. Можно сразу столбиком считать. Кому как удобнее. В данном случае получается 24,84. При этом площадь нашего рулона 30 умножить на 0,9. 27 квадратных метров. Соответственно, обрезки. Это 27 минус 24,84 сотых. Это 2,16 сотых. Как узнать, сколько процентов составляет вот это число от этого? Можно составить пропорцию. То есть 27 квадратных метров принимается за 100 процентов, потому что это то, с чем мы сравниваем 2,16 на сотых, естественно, за x процентов, потому что мы ищем. И в таком случае, для того, чтобы найти x, мы 2,16 умножаем на 100 и делим на 27. То есть крест так называемая. Умножаем на 100 и делим на 27. Получается 216,27, что в свою очередь дает 8. То есть 8% пошло на обрезки. Дорогие друзья, небольшое отступление. Я рад, что начали ставить лайки, писать комментарии. Это действительно помогает продвижению канала. Но опять же, пока мы двигаемся, но не так быстро, как хотелось бы. Но это уже ничего. Поэтому, если вас не затруднит, пишите простое даже спасибо. Этого вполне достаточно, чтобы YouTube понял, что канал, скажем так, набирает популярность. И начал его рекомендовать. Давайте посмотрим дальше. Найдите значение выражения. Это простейшая арифметика. Что надо помнить? Деление заменяется умножением, то есть дробь переворачивается. Получается 1,5 минус 7,25 и умножить на 7,2. Далее будет 1,5 минус 49,5. Естественно придется приводить к общему знаменателю, то есть первую дробь умножать на 10. В таком случае получится 10 минус 49,5. Это в свою очередь минус 39,5. Можно в принципе числитель и знаменатель умножить на 2. Для того, чтобы мы сразу получили знаменатель кратной 10. Чтобы можно было записать в виде десятичной дроби. Минус 0,78. Это уже ответ на данное задание какое из следующих чисел заключено между числами. Что сделать тут надо? В данном случае просто представить. Вот мы берем 5 и можно прям столбиком делить на 17. Естественно, на целый не делится 0, ставим и запятую. добавляем нолик. Помещается у нас 17 а, в 52 раза, то есть будет 38, остается 12. Дальше, в принципе, на самом деле можно не считать, потому что... Мы уже можем сказать, что минус 5,17 это приблизительно минус 0,2 с какими-то там копеечками, скажем так. И аналогично мы можем посчитать и сказать, что минус 7,19 это приблизительно сколько же там минус 0,3 с какими-то копейками. То есть у нас число от минус 0,3 с чем-то до минус 0,2. Двух десятых с чем-то. И естественно между ними лежит минус 0,3. Это второй вариант ответа. Найдите значение выражения. Что здесь нужно знать? 45 это 5 умножить на 9. Не забываем, что 45 было в степени 6. Если у вас произведение идет в степени, то каждый из множителей возводится в эту степень. Соответственно мы можем записать вот в таком виде. Получается 5 в 9 на 9 в шестой делить на 5 в шестой и на 9 в шестой. Естественно, 9 в шестой 9 в шестой сокращается. Дальше 5 в девятой у нас делится на 5 в шестой. При делении степеней с одинаковыми основаниями, основание, то есть в данном случае это пятерка, остается, а показатели степени вычитаются, то есть это 9 и 6. Остается 5 в 3 Ну, а 5 в 3 это, конечно же, 125. Записали. Девятый. Найдите корень уравнения. Что здесь нужно знать? Это неполное квадратное уравнение. Сначала перенесем все в левую часть. Данный вид неполного квадратного уравнения решается для начала путем вынесения х за скобки. Мы получаем произведение. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. в данном случае. То есть мы получаем x равный 0, ну или 2 x равно 9, соответственно, x равен 9 делить на 2 или 4,5. А в ответе необходимо указать меньший из корней, ну меньший, конечно же, это 0. В 9 физико-математическом классе учатся 13 мальчиков и 7 девочек. По жребию они выбирают одного дежурного по классу, найдите вероятность того, что это будет мальчик. Для того, чтобы найти вероятность получить мальчика, необходимо количество мальчиков поделить на общее количество детей. То есть получаем 13 делить на 20, что в свою очередь составляет 0,65. Установите соответствие между формулами, которые заданы функции, и графиками этих функций. Во всех случаях представлена линейная функция. Общий вид линейной функции y равно kx плюс b. Каждый из числовых коэффициентов, в данном случае это k и b, скажем так, отвечает за определенное поведение графика функции. Если у нас ось y пересекается где-то, а она в любом случае пересекается в линейной функции, то ордината, то есть координата Y в точке пересечения с осью OY равно коэффициенту B. То есть здесь это шестерка, здесь это шестерка, здесь это минус 6. Уже можно сказать, что минус 6 только вот здесь. Значит, это наша B. Второй момент. Если концы нашей прямой находятся в первой и третьей координатных четвертях, а координатные четверти у нас расставляются вот в таком порядке всегда, то коэффициент A... Ну, в данном случае, коэффициент К, он положительный. То есть, здесь получается К больше нуля. А К больше нуля из двух оставшихся вот здесь. То есть, это наша A. Ну, А. Но, как видите, во второй и четвертой координатных четвертях К меньше нуля. То есть, это вышечка. Ну, единственное, не здесь, конечно, я В поставил. Давайте немножко вернемся. Вышечка будет вот здесь. Поэтому... Наши ответы, соответственно, распределятся как 1, 3 и 2. А вот теперь давайте посмотрим 12 задание. Скорость камня, падающего с высоты h с момента удара о землю, можно найти по формуле. Найдите скорость, с которой ударится о землю камень, падающий с высоты 40 метров. При этом ускорение свободного падения же надо считать 9,8 в данном случае необходимо просто подставить значения, которые даны по условию задания. То есть 9,8, двоечка и 40. В принципе, можно сразу посчитать, в данном случае не получаются какие-то большие числа. Это будет 784. И заглянуть в таблицу квадратов. Благо, она есть. На выходе мы получаем, конечно же, 28. Записали. Решите систему неравенств. Это у нас система линейных неравенств для того, чтобы решить все, что без х, переносим в одну сторону. Все, что с х, оставляем в другой стороне. Когда переносим, не забываем менять знаки слагаемых. То есть 3 x будет меньше 9 просто, а минус 3 x будет меньше, чем минус 10 минус 2, что в свою очередь дает минус 12. Во втором неравенстве мы будем делить на отрицательное число, поэтому знак неравенства поменяется на противоположный. То есть будет больше 4. Что мы получили? Мы получили, что x должен быть меньше 3, то есть все числа, которые левее 3, но при этом должен быть больше 4, правее 4. Таких промежутков, которые удовлетворяли бы вот этому, просто нет, то есть пересечения. Поэтому у нас 13 не имеет решений. Ну, точнее не 13, а система в 13 не имеет решения, а ответ на 13 будет двоечка. Камень бросают в глубокое ущелье, при этом в первую секунду он пролетает 13 метров, а каждую следующую секунду на 10 метров больше, чем в предыдущую. Так, сколько метров пролетит камень за первые 5 секунд? Вообще это арифметическая прогрессия. Для арифметической прогрессии есть формула суммы n-ых членов. Выглядит она вот таким вот макаром. Сложного в ней ничего нет. Сейчас объясню хуисху. А первое это первый член арифметической прогрессии, то есть это самое первое число, которое у нас представлено в данном случае, это 13 метров. Дешечка это разность арифметической прогрессии, это то, насколько каждый раз у вас число меняется, то есть больше на 10 метров, то есть 10 n – это количество членов арифметической прогрессии. То есть в нашем случае 5 секунд, значит их будет 5. Ну а сама арифметическая прогрессия – это вот последовательность чисел, каждый из которых получается путем прибавления, либо вычитания к предыдущему одного и того же. Вот у нас это выглядело бы вот так, наша арифметическая прогрессия. Конечно, можно вот так посчитать просто и сложить. Ну а можно использовать формулу. То есть s5 – это 2 умножить на 13… Плюс 10 на 5 минус 1, делить на 2 и умножить на 5. Остается просто посчитать, и если все это посчитать, у нас будет 165. В треугольнике абс угол c равен 106, найдите внешний угол. При вершине С. Дело в том, что внешний угол при вершине С является смежным с внутренним углом, то есть углом треугольника ABC, И они в сумме дают 180 градусов. Поэтому данный угол будет 180 минус 106, что составляет 74. Записали 74. Хорды А, и БД окружности пересекаются в точке П. БП, ЦП и ДП равны, найдите АП. Дело в том, что если хорды пересекаются, то есть прекрасное свойство, а именно, что АП умноженное на ПЦ, то же самое, что ДП умноженное на ПБ в данном случае. А дальше остается просто выразить АП, это ДП на PB и делить соответственно на ПЦ. Подставляем наше значение. То есть... 20 умножить на 9 и делить на сколько? Получается на 15. 180 делить на 15 будет 12. Поэтому спокойно 12 и записали. Диагонали АС и БД трапеции АБЦД с основаниями БЦ и АД пересекаются в точке О. БЦ 6, АД 13. Вся АС также дана. Найдите АО. Смотрите в чем смысл. Так как у вас трапеция, то БС параллельно АД однозначно. Раз они параллельны, то, например, угол СБО равен углу ОДА как накрест лежащий при параллельных BC, АД и секущий БД. Угол, например, БОС равен углу АОД как вертикальный, следовательно, треугольник. BOC будет подобен треугольнику AOD по двум углам. Если есть подобие, то мы можем написать отношение. BC будет относиться к AD как стороны, лежащие напротив равных углов, так же как OC будет относиться к АО. Ну, потому что у вас вот этот уголочек равен вот этому, как стороны, лежащие напротив равных углов. BC и AD у нас известны, это 6. 13. Оц мы с вами и ОА ищем. Смотрите дальше, что мы можем сделать. Ац 38. Мы спокойненько берем, АО за х. Следовательно, Оц в таком случае это 38, да? Минус х. Ну и крест накрест то есть 6х равно. 13 умножить на 38 минус 13х. Следовательно, 19х равно 13 на 38. И х составляет 13 на 38 и делить на 19. Сократим. Будет 26. 26 записали. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен ромб. Найдите площадь ромба. Мы можем спокойно посчитать, сколько клеток составляют диагонали нашего ромба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять клеток. Площадь ромба можно вычислить как половина произведения диагонали, то есть 6 на 10. В данном случае получается 30 квадратных клеток. Сторона клетки 1 на 1, поэтому площадь одной клетки также единица. Следовательно, наша площадь 30 и останется. Какое из следующих утверждений верно? Боковые стороны любой трапеции равны? Нет, только у равнобедренной. Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длины его смежных сторон. А, так, не треугольника, а прямоугольника тогда. Верно, конечно же, и центр, описанный около треугольника окружности, всегда лежит внутри этого треугольника. Нет, он может лежать и снаружи. Поэтому правильным только является второй вариант ответа. Теперь нам необходимо решить уравнение. В принципе, в данном уравнении мы можем спокойно сделать замену. А как эту замену делать? 1 делить на х-3 мы заменим на y. Что тогда получается? Вот это фактически это y в квадрате, потому что единицу можно записывать в любой степени, в том числе и в квадрат, и тогда у вас получается как бы 1 на x минус 3 в квадрате. Это минус 3y. Ну и соответственно минус 4 равно 0. Можно через дискриминант, конечно, тут считать. 9 до 16 это 25. Соответственно, y первое. Получается 3 плюс 5 делить на 2. 4, у второе, 3 минус 5 делить на 2 и минус 1. Дальше, естественно, мы делаем с вами обратную замену. То есть 1 делить на x минус 3 это 4. 1 делить на х минус 3 это минус 1. Ну и в принципе получается в первом случае, что х минус 3 должен быть равен 1 четвертой. А во втором случае х минус 3 должен быть равен а, минус 1. Тогда в первом случае получается, что x равен 3,25, а во втором случае получается x равен 2. Вот, в принципе, ответы на данное задание. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из А в Б. Расстояние между пунктами 209. На следующий день он потратил столько же, получается, по времени времени. На путь, но при этом скорость его была на 8 км в час. больше, И он в пути делал остановку 8 часов. Надо найти скорость из B в А. Что мы с вами сделаем? Пусть у нас скорость из B в А составляет x км в час. При этом мы не забываем, что обратно он ехал на 8 км в час быстрее. Значит, скорость из А в Б. Составляет x минус 8 километров в час. Время в таком случае из b в a это 209 200, да, делить на x часов. Время из a в b 209 на x минус 8 часов. При этом это время движения. Это не все время все время складывается из времени движения и вот этих 8 часов. Поэтому мы можем написать, что 209 делить на x плюс 8 равно 209 на x минус 8. Так как общее суммарное время в обоих случаях у нас одинаково. Что мы будем здесь делать? Ну, в принципе, мы все перенесем в левую часть и приведем к общему знаменателю. То есть все умножим на x, x минус 8. Что тогда у нас с вами получается? Получается 210, 209 на х минус 8, плюс 8 x на x минус 8, минус 209 на х и равно 0. Здесь нам остается раскрыть скобки и привести подобные. И если все это сделать, то у нас остается х в квадрате минус 8х минус 200, получается 9 и равно нулю. Ну а дальше дискриминант. То есть 64 плюс 836, что в свою очередь дает 900 или 30 в квадрате. И тогда x первое это 8 плюс 30 делить на 2, что составляет 19 километров в час. А x второе у нас будет меньше нуля, его можно не рассматривать. В данном случае скорость не может быть отрицательной. Постройте график функции и определите, при каких m прямая y равна m имеет с графиком ровно одну общую точку. Что нужно знать? Первое разложение квадратного трехчлена на множители. Формула выглядит вот таким макаром, где x1 и x2 это корни квадратного трехчлена. В таком случае мы сразу можем сказать, что х квадрате плюс х минус 6, если вы приравняете к нулю, решите через дискриминант, у вас получится корни минус 3 и 2. Значит, это разложится как 1 на х плюс 3 и х минус 2. Почему так? Ну, единица, потому что коэффициент при х квадрате это единица. Плюс 3 почему? У вас корень минус 3, а по формуле идет и вот здесь минус. Ну и, соответственно, минус на минус как раз дает плюс. Дальше, квадратный член на х в квадрате минус 2х минус 3, там корни будут 3 и минус 1, соответственно, он разложится как х минус 3 х плюс 1. И делиться все это хозяйство будет на х в квадрате минус 9. Это вообще формула сокращенного умножения, которая называется разность квадратов, в данном случае х -а и тройки, поэтому и разложится она как х минус 3, соответственно, х плюс 3. Естественно, можно немножечко сократить. И у нас с вами остается x-2 минус на x плюс 1. Это x в квадрате минус x минус 2. Но при учете, что x не равно 3, x не равно минусу 3. Хоть они и сократились, они же у нас были. И если вы тройку и минус тройку подставите, соответственно, вот сюда то что мы получим? Подставим тройку. 9 минус 3 минус 2. Это, соответственно, 4. То есть, у не равно 4 в данном случае. А если минус 3 подставить, то получается у не равно 10. Что дальше? У нас обычная парабола. Естественно, находим ее вершина. вершины находятся находится, абсциссу вершины по формуле минус b делить на 2а. То есть, вот этот коэффициент делить на удвоенный вот этот. То есть, получается минус Минус 1. Минус 1, потому что коэффициент b с минусом идет. Делить на 2 умножить на 1. Это 0,5. Подставляем это 0,5 вот сюда, чтобы понять, чему будет равен y нулевое. Будет 0,25 минус 0,5. Там минус 2. Это минус 2,25. И в принципе мы можем начинать уже построение. У нас там будет аж десятка. То есть нам надо достаточно... Ну, так. ну, давайте вот здесь будет 10. То есть, сразу 8, 6, 4, 2 и 0. И не забываем, что у нас минус 2,25. То есть, как минимум, надо до минус тройки опустить. Все, в принципе. И, соответственно, минус 3 у нас есть. Троечку у нас есть. Вот так вот ось x будет выглядеть. x, y, 0. Здесь единица, здесь единица. У нас вершина 0,5 минус 2,25, то есть вершинка вот здесь. Относительно этой точки, точнее относительно прямой x равно 0,5, у нас парабола будет симметричная. Поэтому берем единицу, подставляем. То есть если x равно единице, y равен чему у нас? 1 минус 1 минус 2, то есть будет минус 2. Подставили и сразу же подставили симметричную точку. Если x равен 2, ну, в принципе, x равен 2, у вас должно получиться 0. Это еще и разбиения будет. То есть, 4 минус 2 минус 2 действительно 0. Поставили точку и сразу же ей симметричную. Дальше, троечку. Троечку мы уже подставляли. Там будет 4. То есть, вот здесь точечка и симметричную ей поставили. Дальше вот минус троечку подставить, будет десяточка и симметричная. При этом не забываем, что вот здесь пустая. Вот здесь пустая. И в принципе вот так выглядит график вашей функции конечной. Раз, два, три и четыре. Теперь нас спрашивают, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно одну общую точку. Прямая y равно m это прямая параллельная оси о x, проходящая через ординату m. Например, вот так будет выглядеть y равно минус 3. Почему? Потому что вот здесь ордината минус 3. Когда будет иметь такая же нет, одну общую точку? Первое, когда пройдет через вершину нашу параболы, то есть это y равно минус 2,25. Второе, когда через вот эту пустую точку, то есть это y равно 4. И третье, когда пройдет через вот эту пустую точку, это y равно 10. То есть в нашем случае получается минус 2,25, 4 и 10. Вот уже ответы. Бисектрисы углов А и Б при боковой стороне А, Б, Трапеции А, Б, пересекается в точке F. найдите А, Б, если А, Ф и Б в Давайте нарисуем трапецию. Решается с помощью одного квадратного, даже не квадратного, а с помощью терем Пифагора. Бисектриса пошла вот, бисектриса пошла вот и пересеклись они в точке F. АФ 21, БФ 20. Смотрите, в чем смысл. Так как вам дана трапеция, то угол А плюс угол Б 180 градусов. Это свойство трапеции. При этом бисектриса делит угол пополам. В таком случае половина угла А и половина угла Б, а там же две бисектрисы. То есть вот раз половинка, вот два половинка. Даже по простой арифметике это половина от 180. То есть 90. В таком случае угол АФБ остается, так как сумма углов в треугольнике 180. 180 минус 90. 90. То есть треугольник прямоугольный. А в таком случае действует теорема Пифагора. Значит АБ это АФ в квадрате плюс BF в квадрате. Остается просто подставить. Там получается 400 до 441 это 841, что дает на выходе 29. Вот все решение для данного задания. Через точку О пересечения диагонали параллелограмма проведена прямая пересекающая ВС и АД в точках L и N соответственно. Докажите, что отрезки C и А, Н равны. Хорошо. Нарисуем быстренько параллелограмм. Введем обозначение А, Б, С, Д. У нас есть с вами точка пересечения О. Соответственно, пересекает Б С и АД в точках Л и Н. Провели. Вот она пересекает в L и Н. Надо доказать, что C L и А, Н равны. Доказывается очень быстро и легко. Первое. ОС равно АО. По свойству параллелограмма диагонали точки пересечения делятся пополам. Второе. Угол LOC равен углу АОН как вертикальный. Третий момент. Угол LCO равен углу ОАН как накрест лежащий при параллельных BC и AD ищекущий AC. А В таком случае... Треугольник LCO равен треугольнику NAO по стороне и двум прилегающим к ним углам. И в таком случае LC будет равно AN, как стороны в равных треугольниках, напротив равных углов. В принципе, все доказательство. Точки М, у нас лежат на стороне АС треугольника АВС на расстоянии 9 и 11 от вершины А. Найдите радиус окружности, проходящий через точку М и Н и касающийся угла АВ. Если косинус ВАС равен корень из 11 делить на 6. Именно в данном варианте я покажу решение этого задания прямолинейное, рабочее, но без калькулятора невыполнимое. Сразу говорю. То есть в следующем варианте, в 20-м, я эту задачу решу нормально, красиво, аккуратно. Но, скажем так, не каждый увидит, не каждый запомнит. То есть сейчас мы будем смотреть решение с использованием исключительно теоремы Пифагора, а потом красивое с учетом синусов и Косинусов. Поэтому можете дождаться следующего, посмотреть и адаптировать решение под этот. Можете посмотреть для общего развития, то есть когда вы в тупике, такие варианты работают. Но опять же, без калькулятора невыполнимы. Давайте глянем. Для начала, естественно, рисунок. У нас точка О. Что там есть? У нас есть касание, да? Ну, давайте нарисуем касание. Вот здесь коснулась. Здесь где-то пересекла. Ну, и вот так пусть у нас выглядит наш треугольник. Так, здесь А, Б, С. Пусть коснется в точке А. То есть, напоминаю, что радиус точку касания перпендикулярен касательной. Дальше здесь точечка m и точечка n сразу же сделаем немножечко дополнительных построений приведем э, к середине хорде перпендикуляра мы знаем что к середине хорде именно перпендикуляр идет это свойство пусть здесь будет f хорошо вот так будет выглядеть наш рисунок что мы можем сказать но ну, первое у нас есть с вами прекрасное свойство что э, отрезок касательный Равен среднегеометрическому отрезков, получается, секущий. То есть, в данном случае, вот, это простое свойство. Мы сразу можем подставить. У нас там известно 9 и получается 11 расстояние. То есть, корень из 99 ну, можно написать как 3 корня из 11. При этом, так как f -ка это серединка mn, а n вся 9, а m вся АН, oh, простите, 11АМ9, то отрезок МН2. Ну и так далее, можно сразу же сказать, что ФМ, так же как и ФН, это половинка от двойки, то есть по единице. Дальше ведем обозначение. Пусть у нас ОАж, OH, естественно, так же как и ОМ, это радиусы нашей окружности, Буковкой R и обозначим. Следовательно, мы можем сразу записать, что OF по теореме Пифагора из треугольника OMF это R квадрат минус 1. Под корнем, конечно же. Следовательно, мы можем расписать в принципе HF, используя теорему косинусов. Посмотрите, как выглядит теорема косинусов на всякий случай. В нашем случае используется треугольник AHF, это будет AH в квадрате. Плюс а, АФ в квадрате, минус их удвоенное произведение на косинус угла А. То есть 99 плюс 100 минус 2 на 3 корня из 11, соответственно на 10, на корень из 11 делить на 6. После нехитрых манипуляций остается корень из 89. Дальше. Угол, например, H он равен 180 минус угол а почему так дело в том что у вас четырехугольник а о простите а э, в сумме имеет 360 градусов по углам но у него два прямых угла то есть сумма двух оставшихся 180 и в таком случае Косинус угла HOF это минус косинус угла а. Есть такое, что косинусы смежных углов, ну а в данном случае, если один из них альфа, второй 180 минус альфа, по факту они как смежные выступают, то их косинусы равны по модулю, но противоположны по знакам. Поэтому спокойно пишем минус корень из 11 делить на 6. Дальше, что мы с вами можем сделать? Естественно, мы можем опять расписать теорему Пифагора, но уже для треуг... о, теорему косинусов, но уже для треугольника HOF. Этим, собственно, и займемся. То есть, у нас HO это R, то есть R в квадрате. А OF это вот R в квадрате минус 1 под корнем, но в квадрате это будет просто R в квадрате минус 1. Ну и, соответственно, идет а, минус 2 r на r квадрат минус 1 получается умножить на минус корень из 11 и делить на 6. И это все в свою очередь дает hf в квадрате, то есть 89. Вот сложность решить именно вот это уравнение. В принципе оно решаемое, но там будут такие числа, которые без калькулятора посчитать ну, почти нереально Соответственно, ну что-то, ну подобные слагаемые. Ладно, 2r в квадрате минус 1, там двоечки немножко посокращаются. То есть плюс r на r квадрат минус 1, соответственно, на корень из 11 там, делить на 3 равно 89. Ну перенесем мы вот это в правую часть. Получается r на r квадрат минус 1 на корень из 11 делить на 3 равно... 90 минус 2r квадрат. И вот теперь надо возводить обе части а, в квадрат. То есть, что получается? Получается 11r квадрат на r квадрат минус 1. На троечку я, правда, умножу сначала. Это вот 270 минус 2r квадрат. Ну еще раз в квадрате. И вот, как я говорил, получается большие числа. Можно сделать, конечно, заменку, чтобы не решать b уравнения r в квадрате там, на y. Что тогда получается? Получается 11y на y минус 1, соответственно 270 минус, в данном случае, так единственное, я вот здесь шестерочку не записал, конечно же, 6y в квадрате. И начинается актунг. Раскрываем скобки, приводим подобные. То есть вот это все, и у вас получится 25у в квадрате, минус 3229у. Я пишу это исключительно для сравнения, как я и сказал. Я просто привожу вариант. Если бы числа были другие, в принципе, вполне возможно, что это решение бы проканало. А так, ну вот сейчас видите, дискриминант. Сколько тут? 10, 4, 2... 6, 4, 4, 1, ну, как вы понимаете, без калькулятора это почти нереально. Тут у нас 7, 2, 9, там, 0, 0, 0, 0. Если это еще реально посчитать, то на выходе вы получите 3, 1, там, 3, 6, 4, 4, 1. Соответственно, это 1771 в квадрате. Ну, естественно, находятся у. это... 3229 плюс-минус 1771 делить на 50, это в свою очередь там, 100 и 29,16. Но естественно на выходе вы соответственно получаете R, это корень из 110 и R, корень из 29,16 это 5,4. При этом 10 не подойдет у вас на моменте, когда возводится в квадрат, то есть вот эта часть, чтобы уравнение имело решение, давайте вот даже вот так его обозначу, она должна быть больше нуля. Иначе вы приравниваете корень, который дает всегда неотрицательное значение, к отрицательному. И тогда вот если вы соточку вот сюда подставите, вместо r в квадрате, то вы не получите положительное значение, то есть, там будет отрицательное. Соответственно, оно не подходит, потому что ну, как бы 90 минус 2r в квадрате должно быть больше нуля. И соответственно, ответ ваш будет 5 целых. 4 десятых, которые и необходимо было найти. То есть вот такое решение, оно имеет место быть. Сложность начинается вот отсюда. Но опять же, если есть калькулятор, сложности нет вообще никакой. В следующем варианте это задание я покажу красиво, легко, быстро, как решается. Но как я уже и сказал, красиво, быстро, легко, это очень часто для меня. А для девятиклассников, которые там только начинают знакомиться с элементарными тригонометрическими функциями, синус, косинус, это не всегда красиво и легко. В принципе, все. На этом разбор варианта закончен. Я постарался в этот раз не быстро, подробно. Обязательно пишите, устраивает ли такой формат, оставить ли именно такой темп решения. Конечно, это занимает у меня вот даже сейчас, если посмотреть, 47 минут. При том, что обычный мой разбор это 30 минут. То есть, я больше чем в полтора раза увеличил длительность разбора. Для меня это все, трагедия. но ну, а если зрителю это нравится и зрителю это будет больше устраивать, в принципе, можно попробовать. До новых встреч, дорогие друзья!